Близняшек Селестин Французский Зальцбург, родившийся в 1775 году в Вольсбурге, была достаточно обычная для семьи графов. И, причем визуально обозначили мадам Уорт. Но все началось, когда отец купил в Лондоне дом, и все семья туда приехали. Скоро после переезда в семье начались проблемы с деньгами, и отец решил выдать одной из дочерей замуж. В качестве сватника был выбран Эрик Мюкель, сингерцкого. Но, будучи очень прям муношей, он согласился только при условии, если невесту он выберет сам. Первая встреча сестер и Эрика произошла на балу. Для Селестии это была любовь с первого взгляда, но, к сожалению, Эрик предпочел общество ее сестры Франциски. Это исподвинуло Селистию заняться магией, в первую очередь любовью. К сожалению, благодаря стивности Хварихи, Селестии не удалось подлить любовное зелье в игрушку Эрика. Постранство сечение обстоятельств, в 1888 году, в феврале, пропала францискость мужа. Естественно, в этом объединили Селестию, как это не был мотив. Выдержавшись давление, она взяла с собой своих кошек Лили и Айси и приехала жить в Российскую империю. Там она поселилась в большой квартирке в Твери. Собственно, там она и продолжила заниматься мальчиком. Твердый старый путь началась в 1190 году, когда здесь укрывалась картина Селестия Зальфер, именная в исчезновении сестры Франциспи и мужа сестры Эрика. Вся полгода после при на работу почти качестве в семью Рыр -Ры и Еглах, у Селестии пропала шкатулка, которая позже нашлась в комнате хозяйки. В давних странах конфликтов Селестия ночью выкрала шкатулку и сбежала из хозяйского дома. Сбежав, она прихватила с собой своих двух ложек, айси и Лилия и вещи, которых не так уж много было, и поселилась в этом доме. Жили, а данных минут ее жизни мало что известно, Единственное, что известно, что она занималась магией и, и понятно свидетельства помогала местную жителю. В 1893 году в ее же дом нашел в 1993 году ее нашел задушенный в ее же доме, ее больше распитанный ган Сарингер. полиция не смогла показать его причастность в университете и отпустила. Забыл дыхание. Есть свидетельство, что ганса все жизнь преследовала этого И мне сложительно говорят, что ее можно встретить здесь в лесу. Но пока мы шли, мы какие-то никаких кошек. Не Ведь встреча с Лили не... встреча с Лили, говорят, не приносит ничего хорошего. Содержимое флешки. Итак, сейчас мы добрались, как раз, до той самой папки, что тут же название. Открываем. Так, фотки. Ну, сейчас так. Туэтка. <сёк> <сёк> да, видимо, у того человека хорошо с чувством юмора. КТ. Еще КТ. Опять КТ. Так. А вот это уже интересно. Ну, так, сейчас прорисую, на всякий случай. Ну, и, судя по всему, остальные надписи, это... То же самое. Так, кровавые отпечатки. Так, а вот это меня уже напрягает. Судочка, я не знаю, что это означает. Еще одна звезда, почему необычно? с какими-то еще вставками. Вот какой-то круг. Я не разберу, что это за вставки такие. Конечно. Так, а вот это уже гораздо интересней. Надпись на зеркале, сделанная чем-то красным. Еще одна надпись. Где же ты? Почему ты прячешься? Точно я тебя, блин, боюсь! Вот и прячусь! Что? Просто прими свою судьбу судя, судя по всему конец не видно за тобой никого там вот вот видите тут коридор кошка спит так что Ай, никого что М? чё Вот у меня после вот этих трех фоток что-то как-то стрёмно стало. Колокольчики. Не знаю, может просто рандомная фотка. Колечко. кстати милое. Так, а это опять интересней. Какое-то, не знаю, заклинание что-ли. Шум божённое, вот. Жалкий дух. Э -э -э не знаю. Пасть. Если падать жечь или сгореть. Ад. Ну, думаю, можно извлечь из этого общий смысл. Тем более, что то что-то что типа костра. Здесь что? Я вообще не могу разобрать, что написано. Пронженная пентаграмма. Опять. Апарва, Вильд, а, иного Англия, Джубит, или Ильджибита. Так, а вот здесь я сразу вижу роглифы. Нам знакомы крысы ведьма. Так, роглиф но... Вот это, если не ошибаюсь, означает рядом. Ироглиф, то есть ведьма рядом получается. Значит, такой смысл получается ведьма рядом. Типа, я человек. То есть, типа, ну, не убивайте меня. И не хочу умирать. Просто какая-то рандомщина. Даже не знаю, что это такое. Три... Вот, можно единица, Z... Так, а вот это уже интересней. Тут я, на ну, что-то осмысленное именно. Я не, знаю, я не знаю, что это заклинание или какая-то, не знаю, просто фраза, стихотворения. Понимаете, не имею. В общем... Так, вот это, насколько я знаю... Это не просто какие-то каракули, а это именно <коспалит> ведьминский алфавит. Конечно, вот тоже чуть попозже кажется, переведу краски вот эти ведьминские. Так, вот тут я какой-то псих писал про про или... так вот тут я не знаю что за буква но похоже на п п т то есть представить то не сам даже не знаю в общем все переводы я потом посмотрю и сделаю отдельное кольца. Так, опять. Инегзарит Хабет. Понятия не имею, что это. В общем, что смогу, я переведу. Еще учитывая, что тут э, вот, полулистаться жено. Потом а нельзя, как говорится, установить, что конкретно там. Я помню то же самое, просто текст круп крупнее. Так, в общем, все записки вот мне. И все, получается, по фото. Но это еще не все. Тут еще несколько ви видео, сейчас э, глянем. Еще тут аудиозаписи, но это сейчас после видео. По сути, это то же самое, что и в фото те. А, просто котейка. Сотняшка. Опять котейка. Ой, садись, даже. Все похоже на чердак. Тут фигурка. Так, а тут вот уже интересно. Чердак шло спуск там. Ну, просто у меня на даче как бы похожий спуск, потом я тушь определила. Труба какой-то пакет. Так, окей. Okay. Чем это снова я? Вот, я смотрю проснулась от э, того, что вода в ванной течет, ну, вот сами слышите. И самая крепость, то что никого дома нет, то что я точно видел, как рази... и... Видела и слышала, как родители уходили на работу, то есть я точно слышал, но вода работает. вот э, как -то... как это объяснить, то что они никогда не забывают воду отключать. Я могу Пойти ну, тогда... посмотреть ну, -серьезно, ну ну не кошка же включила Ля-ля! Это ты воду включила в ванной? Вот что нет Вот видите, до чего страх доводит Уж с кошкой разговариваю Да, судя по кто зеркала запотевшая Лучше относительно давно И чё? Всё Ну но ничего не понормально, ничего Да, лучше выключить, иначе Меня опять ловят Что, теплоту тратишь? Надеюсь, она больше не включится Ну, сегодня примерно, в смысле Случайно не включится Всякое время я смогу частично расшифровать, что там было написано. В общем, <смех> надписи на, на кафеле на разных языках означает ведьма. То есть, на разных языках, ну, понятное дело, по Далее, иерогольфы на красном, на красном написано. Первая надпись была, это ведьма рядом. Вот тут я с природами. Далее, я человек, и не хочу умирать, да я всё. правильно как подумала и вот это вот, вот это я не знаю был там еще такой либо десятка либо крестик просто вот, не знаю далее то есть не знаю что-то на японском было написано надпись ну вот примерно то что я более-менее смысленно смогла перевести дух поглощенный тьмой отравил ты жизни других Грешная твоя душа навеки отправишься в ад. Ну даже не на что сказать. Так, ну и что, ну и переходим далее. В общем, пропа это ведьма рядом по латыни. Далее, на ве... который он вот такими странными сгорющками был нарисован, ну так как сожи... сожено... Не до конца, но догада... я пробовала догадаться, в общем. Про П, Инферно, скорее всего, отрядом. Просто после П, в первом слове, после П было сожено, а в Инферно было О сожено, но ну, получается, что так. насчет тех, которые были именно на латыни. <слышать> Слушай, э, вот даже не спрашивай, что мы Я серьезно, это настолько ужасно, что даже произносить не хочу. И показывать тоже. Я серьезно говорю. не не даже не уговаривайте, не-не-не. там да, действительно были описаны. Я не шучу, это настолько ужасные вещи. И, честно говоря, я даже не представляю, как сегодня вообще засыпать буду. Вот вообще не представляю. Вот, вот, я серьезно говорю, у меня даже комментариев нету. И я делал, что я сейчас одна дома сижу, мои все на работе, кошка спит, и мне реально страшно за мной тот придет. Причем какая-то не кит, там, я не знаю, менты, гопники и так далее. А Они что-то паранормальное. Вот и я нифига не удивлюсь, если сейчас я развернусь и за мной будет тут стоять. Имеется в виду не кошка. Кошка дело на спит. Вот, никого. Пойдём проверим, в моей комнате вот никого Да? Рано, котейка Так, стоп Котейка Так, секундочку сразу не догадалась. Те фотографии! Вы помните те фотографии с белой кошкой? Понимаете, это, это была моя кошка. Это все хуже и хуже становится. Дела. Кто проник в мою квартиру и старкфировал мою кошку? Если бы мои фотографии были, они бы уже давно в инстаграме были бы. На все фотки с кошкой выкладываться в Инстаграм свой Ну их там не было, потому что я каждый день проверяю Вот, Нель, вот ты, ты не знаешь, кто тебя фоткал? Кто тебя сфотографировал? Нет, не знаешь? Вот ты сейчас осознаешь, в какой заднице мы все оказались. Осознаешь? Шо, знаешь, что нам настанет? Вот, догадываешься, да? я слух приносить не буду, но ты тут думаю поняла меня. Капец! Вот видите, я что делаю, уже с кошкой разговариваю. Нет, ты будешь сегодня со мной спать в комнате хорошо я спокойнее будет договорились Нель, договорились с тобой будешь спать у меня сегодня угу. ну, ну мяукни давай типа, да все договорились думай как сюда уехали отдыхать а я отказалась Поличная причина. Что подо всех отдохнуть хочу. В через уже жалею. Серьезно. Ну ладно, в общем, пока отключаюсь. Если какая-нибудь хрень будет происходить, то я правда включусь и расскажу. Может, сниму даже. Ну, спать, я, судя по всему, на всякий случай буду с ножом. И солью. Не знаю, а то что то Невероятно стрёмно. И что? Опять? О Опять вода пошла? Слушайте, ну я ж не знаю, что делать, ну не знаю, что... Сантехника вызывать? Так уже вызывали, вот, только недавно, два дня назад. Причали канализацию. Я вот серьезно говорю, Слушайте, я просто уже зла. Ну что, идем смотреть. Вот серьезно. Вы тоже видите то, что и я. А знаете что? Я, я свалю Серь, Я серьезно, не-не, я валю из этой квартиры Не-не, нафиг, нафиг очевидно видно, но я, в общем, вернулась домой. Да, конечно, простой, как говорится, взять яйца в кулак вернуться. Да что на улице холодно, зима в щетке. Ну, вон, как видите, сижу, отбаиваюсь. Я серьезно говорю. Вот что это было? Ну, Проклятия? Вряд ли их не существует. Это всего лишь байки, сказки, которые придумали, чтобы запугать людей. Чтобы они не лезли, куда не надо. Ну, ну что это может быть? Ну да, всякую тут появилось. Ну не кошка же это нарисовала. Ну у родителей, скажем так, не то чувство юмора. чтобы такое делать. И... В чем чё, прикол то, что вода включилась, когда они уже ушли, правильно, правильно. Ну ладно, ладно, как говорится, предположим, что это трубы. Еще не могу дозвониться до этого идиота, который меня там потащил. И вот и, и причем причем именно когда после того, как он меня там потащил, я вернулась домой, началась эта фигня. Я, я, это не может быть с падением. Да, даже несмотря на то, что я не верю в проклятие, мне вряд ли кажется, что это с падением. Блин, кстати, на улице реально холодно. Я сейчас сижу от открытого окна. Реально замерзаю. И сам прикол то, что... Ванта то эти идти стрёмно. Ну сер серьезно, вот, ну, ну шо, вот что мне делать. Вот, шо, вот, шо, вот что вы предлагаете делать в таком случае? Я не знаю просто. У меня просто уже, ну, нерв, нервов не хватает. Ну, не родители же это подстроили, в самом деле. Поверьте, у них не такое чувство юмора. Даже у отца. Хотя они, оно у него достаточно специфическое. Эта флешка такая мистическая В кавычках Значит, как мне кажется На ней что должно было произойти за какое-то время Поэтому сейчас я хочу еще раз Ее поставить и... ставить в ноут и посмотреть там Кошачья еда Что шуршит А, вы, сон, восстановилась Верный порой Что за фигня Окей. Okay. Я же все правильно ввожу. Неверный пароль опять. Ну серьезно, я же все, все правильно ввожу. Серьезно. Окей, okay, еще раз. Я тут попробую не зайти. Процессом. Все нормально. Это опера. Вот. опера, диспетчер, проводник, все нормально. Это все нормально. Если что, антивирусник ее флешку сразу посканировал. А так, кстати, как вы могли заметить, я поменяла обойку, теперь у меня стоят все и из артбука по Another эпизод. Компьютер. Так, это второй диск. Так, поздно. Да, вот, вот Второй диск это от телефона. Второй. Ну, так у меня полшеник сломался, ноутбук, так сказать, слишком тяжело. В общем, я восстановила временно свой старый телефон вот такой да, я знаю, что памяти нету но я задумалась ее чистить потому а с мне, кстати, Артик очень милый мне просто очень нравится так. и все-таки я, наверное, воспользуюсь этой ситуацией и так скопирую вот это нет, а что, я везде искала вот... Вот этих двоих вообще нигде нету. Так что есть уж такая возможность, есть не. Я воспользуюсь. Потом сразу в ту самую позитивную папку заходим. Что, свернем. Меня просто раздражает немного, когда лишние окна, Потому что и грузит так долго. Это тоже как раз несом нормально, что достаточно быстро. Вот как видите, час... что-то стало с часами. Вот э, на экране телефончика, конечно, плохо видно, но фотография размытая. А, так да, кстати, помните, фотки меня еще, напугали. Вот они исказились. Вот, вот, вот, вот отсюда уже реально стрёмно. Ну, по сути, то же самое, только, кстати, вот этих э, 3D-шных полос нету. Не знаю, на телефоне это видно. Вот, просто черно-белое. А вот это уже такая вот прям вот Кровавый ну, прям такой свет И уже зеленый. Но все равно стрёмно Так что если вы думаете, что я не боюсь Это неправда, я на самом деле боюсь Умирять стрёмно Ну хотя бы что Скоро мать приходится с работы Чего куда Вот опять, кстати, если вы думаете, что это отсвечивает Вот так вот, черная полоса Это нет, это действительно фотки так Кстати, плохо видно. Но, в общем, вот эта пятнышка это наклейка с Пикачу. Так, ну это уже пошли такие. Кстати, фото скопировалась. То есть э, она не просто гнилась, она скопировалась. И, кстати, дропнулись вот четыре вот таких видео, которые папус называется есть э, Без э, названия Ну что, глянем. Как она вот можно посмотреть мою кухню. Ну просто тут дом не съездить, чем снимать, У меня в комнате даже, тем больше у меня бардак. А сейчас гузился. Чем только уже в Так, ну короче, пока я тут. Хочешь, пока можно посмотреть мою кухню? Краловка. Может показать, что... Ну, вся не пополок, если кому интересно будет. Кстати, мой любимый чай. Вот любимый чай. И вот. Зеленый. Соль. Вот эти доисторические коробочки. Мне, кстати, они очень нравятся. А ну, что, он там загрузился? Да, кстати, загрузился. Я тут показывала. Ну. Вот. Видите, как идет, а вот черт не виснет. Видите, тут -то ползунок идет, значит, все нормально. То есть, то есть это самое видео такое тормознутое. Я же говорила, что-то должно измениться. А. Но ну, я не то, что тут важно, потому что он сейчас эти ножки показывает Ну, короче Это долго, поэтому будет промотка Но я так поняла, что это ведет видеотормознуто такое Короче, следующая. Я слишком нетерпеливая Кстати, вот файлы скопировались. Мой, по крайней мере. Так я просто пытаюсь понять, я почему молчу, что, что вообще происходит тут? Помехи. Они, кстати, похоже на тот дом из, ну, ну типа как там это, Талкин показывался. И есть сразу шипение. Да, да, он, я помню, помню зеркало. А вот тот плеер, который я сейчас распространяю, так он теперь тупит просто неимоверно Я вообще... И, кстати, вообще ничего не буду взлететь Пакеты... Пакет вижу Слушайте, я вообще не пойму, что там вообще происходит Плита, да, вижу Очень дальше КТ вот. <г Astronomatic> вот вы просто-таки в жути, вот это КТ Вот КТ то, что нужно И опять там разнутое видео Или у меня там разнутое СТЗ все, Настройки все-таки гляну Оттенок, все нормально Просмотр. Не, все нормально я может случайно там что-то Заменить в настройках поэтому Тормозит Но нет, это само видео Причем я знаю, что Через экран немножко по-другому смотрится Через телефон, но... Но... но Видео Очень фонит То есть очень помехи сильно Да, на телефоне этого не видно, но На само видео видно Какая милота. Сори, я просто люблю, смотри, как ушки моются. Че я могу с собой это поделать? Это настолько мило, что это когда-нибудь начнет вот лавать. пальчики взять, чистить на лапках. На, на передних. Это прям ми-ми-ми. Так. Так, это следующее видео сейчас. Что, что, что это было, пока я там умилялась? В конце. Отсюда. Так. Черный экран. Причем на нем ничего нету. Ну кроме моего отражения, да, знаю. А тут следующее видео... А, как, капец шум. я сейчас в последний присмотрю просто без звука. Вот реально на мозг давит. Сейчас обрыв видео был. Не успела. Там доля секунды. 5. Видео, на 8 секунд сегодня идет. Вроде там ничего не было. Сейчас закрываем его. Я ж тут слышала. Это двойная, я знаю. И ничего. Да, я знаю, тут не особо видно, но это телек. Новый. Так, так главное, проверить, зато пришла. Wi-Fi работает. Ну, рот уже старые вечно обрывы. Да, да, даже если в один часов обрыв, я спокойно могу, говорит, прийти в эту комнату и перезагрузить роутер. <связать> Ч, моешься? Слушай, вот не ври, я тебя кормила. Не, я просто когда так разговариваю, мне не страшно становится. Ладно, кушай, короче. Ну, как видите... Здесь все в порядке, то есть никаких надписей нету. Да, вот манга, конечно, прибралась немного, знаю. Не, ну и что, я туда, дальше уже. А Она... Чего ты, блин, Нель? А, воду пьешь? Прям напугала. Да, ну это я тут уже немного беспорядок навела, потому что я терпеть могу, как это идеальный порядок. Именно идеальный. Катая. весь коридор тоже ничего нету все чисто но ну, это папин шкаф поэтому я да не полезу но у меня как видите тоже конечно да кворцам творческий беспорядок То есть, ну ничего интересного соп так да, кстати мне родители на новый год подарили собачку Блин, опять соседи. Вот так вечно. Да, знает, соседи там у меня громыхают опять. Так что ничего, а когда у них просить в час ночи шкафы валятся. Это конечно веселуха. Ну, даже могут... Ну, как говорится, чтобы наверняка... коридор. Тоже, как видите, все чисто. Ну, не этого. Ну, это не важно. Так, но из этой квартиры точно не может быть сенс первый, Потому что на пустую тоже несколько лет. Да, знаю, знаю. Миски на полу. Ну, куда мне их ставить? Ну, он видите, все занято. А, этот есть что? Ящики, они сломаны, потом до конца не сдвигаются. Я, конечно, возвращаемся. я даже не знаю, что по этому поводу сказать. А, ну вот еще. Можете глянуть. Стиралку. Кстати, моя кружка там. Пузатенький телек. Кстати, он у меня несколько лет стоял у меня в комнате, но ну, так как я вот очень, Какого класса, но я уже давно не смотрю телек, поэтому его переставили сюда маме. Так, на чем мы? Ой, ну и что я могу сказать? Я не знаю, как это комментировать. Вот честно. Ну Что тут комментировать? Ну да, карапнутый файл. Ну что это означает? Я, конечно, надеюсь, что не то, что я проклята. Но я, обратите, ей ничего плохого не делала. Как, то, то говорит, там, ведьма или кто там. Я, я серьезно, ей ничего плохого не делала. Так что, с другой стороны, с чего мне быть проклятой? Да, кстати, вот по времени, смотрите, ну да. У меня ж мало времени остается. Так. Проверяем приходу мамы. Мне в виду мало времени. Так, кефир ей достала. Ну, вот сейчас я включу, потому что иначе мешать будет. Кошака кормила. Ну, а все в порядке. То есть мне, по идее, не должно, но ничего не ни за что достаться. В общем, да, я знаю, что это, наверное, сумасшедшая идея. Но я хочу себя, в общем, ночью заснять. Ну не знаю, может, что-нибудь произойдет. Ну, в конце концов, даже если у нас что-то и произойдет, то, по крайней мере, у следа следаков будут э, доказательства. Вот эта запись. И краски все увидят. Может, там поверит или нет, это их дело. Нет, ну это еще не факт, что произойдет. Ну, в общем, что? Всем спокойной ночи. Надеюсь, я эту ночь переживу. Да, я буду, кстати, спать со светом. Да, знаю, в моем возрасте, конечно, может стыдно, но и с Мишкой. Не так страшно. Ну что, ложусь уже, наверное, да? Спать хочется, действительно. Вот уж поздно. Сколько сейчас, ну... Еще гляну. Два часа ночи, но это неудивительно, что спать хочу. Ну что, наверное. И спокойной ночи. Wow. Uh. Стулка не твоя. И драгоценности тоже. Твоя мать их украла. Меня. Это фамильные драгоценности. Я их никому не отдам. Нет. Нет. Конечно же, нет. Еще чего? Правда, что ли? Я тебя не боюсь. Что ты мне еще сделаешь? Что ты мне молокосос можешь сделать? А? серьезно думаешь, что твои угрозы сработают? Неправда. Лучше уходи по-хорошему. Иначе будет по-плохому. Ты меня понял? Вот и передать твоей длиной семейки, что я их приклинаю. Приклинаю до десятого колена. Что ты делаешь? А? Что ты делаешь? Прекрати! Ты туда ничего не получишь!